Принцесса Амалия позвала к себе принцессу Маргариту. А вот и принцесса Маргарита приехала на карете. Ну что же, давайте начнем чаепитие. Сейчас принцесса Маргарита сядет за стол и скажет нам, какой чай ей сделать. Она захотела обычный черный чай. Давайте заварим натуральный чаек. Поставим немного чая в кастрюльку. Столько будет достаточно. Затем зальем чай водичкой, и можно будет включать конфорку. Подождем минутку, пока чай скипятится. Пар стал подниматься к потолку, а вода начала закипать. Можем выключать конфорку. Дальше мы выберем чайник для заварки. Снимем крышечку и поставим туда сетку. Теперь можем перелить чай из кастрюли в чайник. А листочки останутся на сеточке. После этого можем разлить чай по чашкам. Нальем чай в чашечку слева, затем в чашечку справа. Теперь выжмем дольку лимона в каждую из чашечек. Так чай станет еще вкуснее. Отличная работа! Можем подавать чай на стол. Принцесса Маргарита уже заждалась. Выберем подставки на стол. Вот эти круглые формы, что лежат посерединке. Теперь на каждую подставку поставим по тарелочке. Посередине будет лежать тарелка с зигзагом по краю. Следующая тарелочка будет обычной, без всяких узоров по кругу. Ее мы поставим с правой стороны. А с левой стороны поставим тарелочку такую же, как и посередине. На каждую тарелочку поставим по одной кружке. Подберем сюда чайник. Тот, что посередине, вполне подойдет. Осталось выбрать подставку для салфеток. Последняя подставка хорошо выглядит. Выберем ее. Отличная работа! Рядом с принцессой Маргаритой села принцесса Селестия. И она хочет скушать бутербродик. Сейчас мы сделаем ей один. Давайте подумаем, что нам для этого понадобится. Правильно, нужно подогреть пару тостов. Эти готовы. Ставим их на тарелочку. Что же дальше? Ставим начинку для бутерброда. Поставим на первый кусочек хлебушка красной капусты. А сверху нее поставим пару кусочков колбаски. Накроем это все вторым кусочком хлеба и продолжаем делать начинку. Поставим первый вариант кусочка сыра и на нем будет лежать другая колбаска. никак на первом хлебу. Отлично! Ставим еще один хлебушек и бутерброд готов. Слишком большой получился бутерброд. Разрежем его пополам и в каждую треугольную часть бутерброда поставим палочки первый кусочек поставим в синюю палочку, а во второй бутерброд ставим розовую палочку. Хорошо получилось! Можем подавать на стол. Принцессе Селести очень понравился приготовленный нами бутерброд. Да мы настоящие повара! А к нам пока что приходит новый гость, а точнее его собачка. Подождем самого гостя. Вот и хозяин собачки. Это принц, и он хочет чашечку кофе. Она лежит с левой стороны. Переставим с подставки к принцу в тарелку в чашку. Поставим в чашку немного сливок. Ведь какой кофе без молока или сливок? Но это еще не все. Сверху еще поставим немного сливок только уже воздушных. Мы отлично справляемся. Теперь принц может выпить вкусный кофе, который мы приготовили. Вкусненько получилось. Мы большие молодцы и умеем работать на кухне.